Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу приготовить колбаски барбекю. Колбаски барбекю делаются очень просто. Для их приготовления можно использовать абсолютно любое мясо, какое вам нравится. Я буду использовать свинину. Также можно брать мясо птицы или что у вас поймается. Я взял самое простое мясо свинину. Здесь даже есть немного пленочек. Сейчас я мясо режу на куски. А также есть, как всегда, один секрет. Когда я покупаю на рынке свиную сетку или сальник, то в ней попадаются очень толстые прожилки сала, которые не годятся для того, чтобы заворачивать в них какой-то продукт. Я эти кусочки из сетки, вот такие толстые, отдельно обрезаю и замораживаю. Это очень вкусное и ценное сало, внутренний жир свинки. И поэтому я его сейчас измельчу на мясорубке, и это будет вместо сала для колбасок барбекю. Также кусочек хорошего домашнего сала. Шкурку с него я уже снял. Из-за того, что колбаски барбекю готовятся очень быстро, я буду использовать не мясо кусочками, а именно фарш. Фарш я буду перемалывать на мясорубку с самой крупной сеткой. Сейчас я приготовлю Смесь пряностей для колбасок барбекю. Сейчас я беру мускатный орех и трое его на терку. Пол мускатного орешка. Зира. Черный перчик. Я всегда использую только целые пряности, а не молотые, потому что у них очень хороший аромат. Вот так. Зерна кориандра. чуть-чуть душистого перчика белые перчики не буду добавлять также я добавлю орегано майоран и немного острого каенского перца я эти молотые пряности уже не добавляю в кофемолку а еще я добавлю сюда немного можжевельника орегано Майоран. Ах, хороший каевский перец. Он совершенно другого вкуса и аромата, чем обычный острый перец. Вот так. Конечно, колбаски барбекю должны быть именно с чесночком. Хороший свежий чесночок. Сейчас я его трону на терку. И соль друзья как узнать сколько соли нужно на такое огромное количество фарша очень просто я беру 1 процент соли к весу всего что здесь есть это минимум который я добавляю можно добавлять и полтора процента но 1 процент это то что не испортит точно рецепт колбасок М -м, как пахнет классно чтоб понравилось моим друзьям чтоб понравилось моим друзьям фарш должен быть очень холодным чтобы жир хорошенечко перемешивался и не распекался. а сейчас чтобы фаршик хорошо заползал в кишки я добавляю сюда ледяную воду можно добавлять и бульон но так как это колбаски барбекю подождите, и мы хотим Сделать их такими вкусными, как мы любим их из магазина, то можно добавлять и воду. Конечно, лучше добавить хороший говяжий бульон. Это натуральная свиная оболочка. Как легко и быстро почистить свиные кишки, ссылочка вот здесь вверху. Для набивки я использую обычную механическую мясорубку. Сейчас я выгоняю воздух из кишки. Оп, стоп, стоп. И завязываю оболочку. Набивка должна быть очень-очень легкая, потому что при термообработке фарш будет увеличиваться в объеме, и чтобы оболочка не порвалась, и сок остался в колбаске. Я делаю вот такие дохленькие колбасюлечки. Тацить Конечно. Спасибо. И что? Как делать вкусное домашнее виноградное вино из Изабеллы? Изабеллы. Смотрите ссылочку вверху. Еще слегка температура не такая, как нужна, высоковатая. Поэтому я пока поджарю быстренько овощи. Не договаривались сейчас я сделаю небольшие выводы когда колбаски вот такие короткие и жар не слишком сильный все хорошо жарится они не лопаются и все получается идеально когда я сделал такие длинные сосиски и не угадал температуры, то их неудобно переворачивать я не успеваю за всеми следить и они начинают лопаться и все начинает гореть Поэтому в следующий раз, когда я буду делать по одной сосиске или по две накручивать, чтобы они были не такие толстые сосиски или колбаски как вам больше нравится их называть и главное следить за температурой и вот сейчас жар уже уменьшился, они прекрасно румянятся, не лопаются все получается супер-пупер здесь у меня Мое сухое вино из Изабеллы. Как вкусно и быстро сделать вино из Изабеллы. Ссылочка вот здесь сверху. М -м -м. Итак, сосиски, конечно, с характером или колбаски. Как я уже показывал. Когда сосиска вот так одна связанная по одной, не две и не три, она жарится хорошо и не лопается. Очень важно делать совсем слабую набивку, потому что много сока, много жирка и это все лопается. Попробуем. Мясо, чесночок, колбасочки. колбаска великолепная очень нежная сочнючая столько соков в ней Класс. Нет? прекрасно отработали все пряности какие я сюда добавил получились очень очень вкусно и я еще хочу попробовать вот эту штучку. Кабачок. Кабачок обалденный. Угу. Идеальное сочетание того количества жирка, который я добавил. Я специально взял самые простые продукты. Даже не покупал сало. Просто свиная сетка. Обычный внутренний свиной жир. И мясо получилось идеально. И восхитительно. И вино. Друзья,